Я бы хотел познакомить вас э, с новой версией VR э, очков или Google Cardboard, как аналогов Google Cardboard очков для просмотра виртуальной реальности, то есть ну замена дешевая замена шлема виртуальной реальности от Google, э, в том числе э, она доступна и под Apple iPhone, вот такие вот очки виртуальной реальности 3D. Они хожу тем, что на сегодняшний э, на сегодняшний день одна из самых доступных бюджетных моделей, где можно регулировать и расстояние между за И э, фокусное расстояние для близоруких. К сожалению, но тоже недостаточно. Мощно регулируется только до минус 6, где-то, если у вас очки. Если у вас больше минус 6 диопты очки, то вам придется просто надевать этот шлем с очками. Это вот для этой модели это возможно. Для большинства существующих новинки моделей, к сожалению, это невозможно. Вот, давайте ознакомимся. То есть комплект смотреть смысла не имеет, там ничего интересного нет. Каука на есть каука. А вот очки это поинтереснее. Тут имеется силиконовая такая пылепалка для телефона, и телефон вставляется сбоку, что, в общем-то, удобно. Попробуем ставить телефон. И что удобно, на пружинке, то есть его нет нужды особенно там как-то закреплять. Пружинка поезжала телефон, и телефон закрепился. Вот. Так. К сожалению, он у меня с чехлом, поэтому, наверное, не налезет. Надо с чехлом снимать с чехол, поэтому я, на это делать сейчас не буду. Но смысл вот такой вот. То есть вы надеваете его. Вот так, скажем, я его вставил. Тут, поскольку у меня телефон с чехлом, он не налезает. Вот так я его вставил. Вот тут удобная вот такая фикса для головы, чтобы не, не сильно голову давило э, лоб. Вот. Так надели. И можно его смотреть. Вот. Тут сейчас, к сожалению, изображение не видно, но вот я могу показать. Вот. Передвигается по отдельности расстояние между зрачками. И, собственно, дальше ближе. Есть, в отличие от модели, которые более дешевые, там это просто невозможно. Кроме того, это единственная модель, куда налазят очки. Вот, на сегодняшний день, на мой взгляд, единственная. Есть, я вам покажу сейчас. Вот, у меня прям целиком. И причем, когда надеваешь, они никуда не деваются, и спокойно можно все смотреть. Вот. Поэтому для всех людей с высокой степенью близорукости, это единственный доступный вариант, на мой взгляд. Может быть, есть и другие, но вот пока я нашел только этот. Так. Это все как бы отделяется. И единственная такого особенности для пластиковых очков, у них нету кнопок, как у Google Cardboard version 2 или version 1, где магнитик сбоку был. А есть зато вот такой пульт управления. Пульт управления вообще подается как бы отдельно. И стоит, он понятно, порядка... сейчас скажу сколько, 3000, 3,5 доллара где-то себестоимость у него. Ну, это фабричная как бы стоимость. Вот. То есть тут есть переключение на режим Android-iOS, потому что Android работает практически со всеми, а iOS работает только начиная с версии 9.2 или 9.3. Кнопки запрограммированы таким образом, что работает реально э, только пауза play, прибавление убавление звука, назад кнопка, и джойстик работает как навигатор мыши на андроиде, но он в общем-то, очень как бы, от него толку особенного нету, к сожалению, в текущий момент. Вот. И из преимуществ что это батареечная версия, то есть вы сюда и аккумуляторные можете батарейки вставлять, э, 3А, и, и обычные, то есть вам не нужно э, бояться, что это сложно переслать то есть основной сейчас тенд литий в очень сложно из китая переслать далеко не все методы доставки работают только сухопутные поэтому или морские поэтому многие вещи как бы без батареек пересылают вот такая вот особенность вот это что касается блока управления для виртуальных очков работает конечно по каналу bluetooth что, в общем, удивительно, и сомнительно экономично, экономически в плане отхода у батарейки, то есть на пару месяцев хватит, по идее. Вот. Все, на сегодня все, спасибо за просмотр. Пока-пока.